Я понимаю самое главное, что когда ловишь на фидер и на донку да на что угодно. Главное, друзья, это не результат, а процесс. Насадил червячка, а лучше что-нибудь такое, что долго перенасаживать не надо. Взял тарашечку или в облачку сидишь себе спокойненько ее чистишь и наслаждаешься и любуешься как твоя удочка спокойненько стоит и ждет поклевки красота и ждем море погоды. Один раз дернул, и измолчал. Да. А, карась, карась, карась, карась, карась, карась, карась. О, ребята, фидер рубит, видите? Доброе утро, друзья. Сегодня поднялся. Пытался стать пораньше, в 4 четыре, но что-то сил не хватило. Переставил будильник на 5 Но ничего, я думаю, что наши рыбы никуда не денется. Сейчас традиционно проверю донки после ночной рыбалки. Позавтракаю и с лехой ловить. Сама она Солнышко только встает. Только начинается. на 16 ничего не принесли но мы не теряем духа сейчас что-то поймаем если друзья вы встали на тропу самятника то утренняя чистка ракушек для вас становится уже определенным ритуалом снимать их надо целиком, со всей бахромой, потому что сон эти сопельки любит. Там еще остается внизу лег? Да, что тут уже не так, чтобы очень. <coughs> они еще попрятались кое-где. Ну да, они до где попрятались. Да. О, нормально. Сегодня, смотрите, полный штиль, вообще красота просто. Ребята, набить вот этой ракушкой крючок до предела Он, Леха, тоже свое дело черное делает Убиет замов маленьких. Сегодня мы на Больших идем А то мы узнали, что здесь бывает за то, что слишком маленьких вылавливают Мы даже мальков теперь отпускает Холодим, а поклевок нет. Вот что им не хватает, мы не понимаем. И квокаем громко, между прочим. Нормальный такой, смотришь. Не, не форсируй, не форсируй. Не форсируй, Ну как раз на копчушечку нам. Садись, разбирай. Я буду дальше кропать. Ну что, друзья, вот наконец-то и я обрыдился. Вот такого детеныша поймал. Ой, как детеныш, тихо-тихо-тихо. Ну конечно же мы детей отпускаем. Знаете, как у него колотится сердечко. Давай, выиграем. Только сожрал нашу наживку. Сменяйся, Леночка. Да ты думаешь, Вот так вот развлекаются наши детишечки. Леха, ну ты рад. Ты сегодня. Да, ты сегодня опять герой дня у нас. мы пока, да. Ну Леха, вставай. Давай мы посмотрим. Сегодняшний Сколько было? наш сегодняшний трофей потянул? Ничего себе. Убирается. Да, этого сомика нам придется съесть. Поэтому, блин, это Не самая лучшая участь. Ну, у них самые худшие Да, тебя могли бы съесть какие-то непонятные рыбы А так тебя съедят высокоинтеллектуальные люди Это же честь для тебя Четыре двести Ну, уже ну, идем по да. Итак, друзья На завтрак у нас сегодня Это омлетик отправляем недорки угу. и... чеснок растет прям конкретно в луковицу мы забабахали теперь туда чеснок ну вот в моем случае это три зубчика отправляем туда нам даст земномурский вкус отправляем наш перчик тут даже три помидорчики я думаю нам хватит или четыре сделать четыре помах Будем экспериментировать. Угу. Прекрасно. Соли я посолил 6 яиц и примерно, друзья, пол пакета молока на такое количество. Ну что заливаем залили разровняли накрыли огонек я немножко убавлю чтобы у нас ничего не подгорело ждем результата контрольная проверка ух ты какая красота омлетик угу. практически готов